Волнующий день в жизни золотого мастера. Давайте заглянем в него. Проснись. Привет. Не хочешь ли, чтобы я тебе помог? Теперь у тебя есть кимоно и меч, закадычный друг Дракон. Ты должен быть золотым ниндзя, правда? Right. Well, Хорошо. Ты также должен быть готов к прекрасному дню, приключению ниндзя, убегая в самые лучшие события, а также защищать невинных и сражаться за злом. Но вы что-то забыли? Нет. Не это. Попробуйте снова угадать. Даже близко нет. Даже некрасивый голос. Но спасибо за это. Нет, но спасибо за это. Нет, не это. Ниндзя всегда должен делать свою работу по дому. Я хотел сказать, что надо защитить королевство. Лишь после того, как закончите дела. Но пока покормите рыбок. Идите, это весело. Хорошо, но где рыба? Покажи свой рот, дракон. По саду особой работы нет. Только прополоть грядки. <связь> Эй, ты все еще с нами, дружок? Отлично. Сметите весь пепел. Я просто притворюсь, что этого не видел. Мои поздравления, вы почти все закончили. Еще несколько дел и вы готовы путешествовать. Вот список. Помойте посуду, погладьте вещи. Помойте туалет. Будьте осторожны, друзья. Вычистите холодильник. Вымойте начисто полы. Вы где? М -м они не хотят. Пожалуйста, джентльмены, вы вымойте полы. <связывая> Прекрасно. Отполируйте гонг. И при прийдетесь в гостиной. Там надо также поменять лампу. Нарубите дрова. Позанимайтесь стиркой. Покрасьте воском комнату отдыха. Помойте потолок. Отполируйте перила. Очистите солнечную комнату. Вы пропустили пятно. Больше смазки для локтей. Пожалуйста, чистите быстрее. Хорошая работа. Как все прошло, джентльмены? О, такие блестящие, абсолютно сказочные джентльмены. Наконец-то пришло время для приключений. О, разве они не просто очаровательны? Хотя, ну, я полагаю, что всегда есть завтра. Просто еще один волнующий день в жизни золотого мастера.